выросли. Мне охота бегать, мне охота ходить. Раньше я пользовался автобусом, сейчас я стараюсь ходить пешком. Я очень себя хорошо чувствую в этой компании. Я очень благодарна Люб любой Борисовне, Зои Николаевне и всей компании. Спасибо ей большое за мое здоровье. Меня зовут Наталья, мне 58 лет, я третий год в компании. У меня тоже до прихода в компанию как бы было уже, ну, как говорят врачи, с возрастом, как подумаю, ну, вот что, как себя чувствуешь, да, да, в вашем возрасте нормально, да, когда было давление до 200, когда был больше, больше 20 лет был бронхит, э, ну, и всяких еще побочных, тоже там и и все на свете. После того, как я начала принимать нашу великолепную продукцию, через два месяца я перестала пить таблетки от давления, слава богу, я их третий год не пью. Я не болею бронхитом, в том, что меня мучила весна, осень, ежегодно больше 20 лет, это просто, ну, кто знает, что такое бронхит, он меня поймет. Да. Вот, Слава Богу, нету ни разу, даже когда я переболела в очень легкой форме ковидом, э, я, конечно, у меня были волнения поначалу, что как бы это все не началось с легкими, но, слава Богу, не началось. Слава Богу, спасибо нашей корпорации, нашей продукции, я безмерно рада. Потому что она реально спасает людей. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Зоя. Я партнер корпорации Фохоу. Я в этой корпорации уже в течение 8 лет, чему я очень-очень рада и счастлива. Ну, естественно, конечно, я пришла когда-то в эту корпорацию за здоровье, как и все мы абсолютно. Меня доставали головные боли бесконечные, когда я вообще не могла ничем их снять. У меня был хронический баранхит, который из года в год, весной, осенью, это антибактериальная терапия и все прочее. И... Придя в эту корпорацию, когда, ну, я проработала 42 года в медицине, в западной нашей медицине. Я очень была много наслышана о восточной китайской медицине, более мудрой и правильной. И когда меня пригласила Ольга Алексеевна, то я не раздумывая пришла, прослушала, и я сразу приняла решение прийти сюда, потому что ну, для этого было много оснований причин. И представляете, через три месяца у меня уже ушли бесследно головные боли. У меня на дуплексе сосудов были сужения сосудов головного мозга. У меня мама ушла от инсульта, брат в 50 лет тоже ушел от инсульта. И я понимала, что меня ждет впереди. И поэтому, когда через три месяца у меня ушли головные боли, для меня это просто было чудо. Потому что они вообще ничем не снимались. И я вот уже семь лет не болею хроническим бронхитом. Я очень благодарна компании, но у меня еще очень много результатов моих партнеров, моего мужа, который постеснялся выйти сейчас, поделиться результатами здоровой жизни. Я очень энергична. Мне 1 января исполнилось 69 лет. Я чувствую себя ну, великолепно. Я благодарна Ольге Алексеевне, Любовь Фитальной и прекрасной компании, корпорации Фахову. Я в компании уже 5 лет. С 15 -го года. Пришла в эту компанию за здоровьем.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 Приглашаю всех, кто сомневается и думает восстановить свое здоровье. Не бойтесь. Приходите. А вот именно это нам поможет продлить жизнь нам. Долголетие свое. И я думаю, что я буду жить очень много. Здравствуйте. Меня зовут Елена. 8 марта меня Ольга Алексеевна пригласила попить чайку. У меня совсем другая история. Я пришла тоже по здоровью но не из гипертонии нет я попала в аварию за два года до этого мероприятия 8 8 марта я попала в аварию попала в аварию вылетела дороги и вот этот вот хвостовой да, у меня было смещение позвонков проработав в медицине 12 лет и работая и с терапевтами и с неврологами и как бы за одним столом и чаек пьем и все в конце концов, мне мой невролог сказал, он ну, знаешь, Лина, я уже не знаю, чем тебя лечить. Учись с этим жить. Я ночами спать не могу. Рука не имеет, даже если сверху лежит на одеяле, мурашки бегают, пальцы не имеют. Это была ночь, это был просто вот кошмар какой-то а не ночь. И вот таким вот образом я жила два года. А, придя сюда на попить чайок. Мне Ольга Алексеевна сделала пробный массаж. Один пробный массаж 20 минут там вот в кабинетике. И я в этот день выспалась, Ночь. девочки. Я легла вечером, открывая глаза утро. Как так? Как так? Как Спала как расстрелянная. Я начала спать спокойно. Я купила через неделю БЭМ. Я поняла, что я всю жизнь мечтала делать массажи. Когда я купила массажер, мне дали кучу продукции в подарок. 20 коробок феникса. Эликсиры сегодня говорили про него. Как побочное явление, в кавычках. Явление. Ушел бронхит. У меня тоже был сезонный бронхит. Весна, осень, это было все. Я на больничном. У меня у дочери ушел хронический танзелит. Мы ни разу за два года не ходили с ней по справкам. А так она могла вообще в школу не ходить. Нас Я через полгода сделала пошла к гинекологу на... Это у меня ушел эндометриоз второй степени. Эндометриоз за полгода при приеме продукции. А может Шикарно. и при массаже. Ну вот такие шикарные. Конечно. Я безумно рада, что я попала в эту компанию. Я очень благодарна Ольге Алексеевне и Компания Спасибо. замечательная. Вот результатов, море у меня, результатов, если говорить, говорить, вы мне до вечера не прийти. Здравствуйте, дорогие партнеры и гости. Действительно, сегодня приятно видеть, что среди нас и есть мужчины, а то обычно женский коллектив в основном. Но меня зовут Юрий, мне 67 лет, и в компании я уже практически 6 лет.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 которая уже была в этой компании и получила свои результаты. Я проработала 40 лет в фармации, в медицине, и мой итог был – это куча болезней. Самое первое, что страдают все медики, в первую очередь фармацевты, это аллергия. Аллергия, псориаз и побочное явление, как заболевание суставов было, потому что мы постоянно сидели на гормонах. Ну и, конечно, гипертония с возрастом и виброзно-кистонное заболевание головы. Но это вот самое тяжелое что было. Через три месяца у меня тоже ушло, ушла гипертония. Уже через полгода я стала забывать, что у меня когда-то болели суставы. И через примерно 7-8 месяцев... Сделав МРТ, я поняла, что у меня, ну, то есть мне сказали, что ушло и брусно-кистозное заболевание. Врачи этому не поверили, Потрясающе. говорили, не может быть. Но это на самом деле есть, и это все доступно с нашей корпорацией и с нашей продукцией великолепной. Благодарна Наталье Фремовне, Любовь Итальевне и нашей компании за чудесную возможность быть здоровыми, молодыми и жить долго и счастливо. Любовь, мне 62 года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 Через три года после приема продукции с акцентом на эликсир три драгоценности, который может все или лечить все симптомы ой, болезни, аутоиммунной, аутосумные, я была так удивлена, когда впервые мне появились отрицательные результаты по анализам гепатита Б. Это было невероятно для меня как врача. Вот поверьте мне, я была просто невероятно рада.